Здравствуйте дорогие друзья, сегодня мы хотим рассказать вам не про какой-то конкретный мод, мы хотели бы слегка пофантазировать и предположить как будут выглядеть моды в далеком будущем. В первую очередь нужно затронуть формат, с большой уверенностью можно сказать, что рынок заполнят поды. Данный формат становится все более популярным и это можно легко объяснить. Первое это размеры, в современном обществе все стремятся к минимализму, огромные и увесистые моды начинают отходить на второй план, а на передний фон выходят поды. Подсистему можно всегда взять с собой, и она не будет вызывать какого-то дискомфорта при ношении и использовании. Второй момент – это количество пара. Все-таки мода на огромные облака отходит на второй план. Многие не могут парить крупногабаритные моды на мощности 100 Вт в своем офисе. Зато небольшую подсистему можно попарить практически незаметно и тем самым не вызвать дискомфорта у коллег и начальства третьему плюсу можно отнести возможность быстрой смены вкуса. Вы всегда можете взять с собой пару картриджей с различным содержимым и в любой момент поменять клубнику на табак или ментол. И опять же, картриджи очень маленькие, поэтому не вызовут у вас дискомфорта при переноске. Многие производители начали выпускать перезаправляемые картриджи, благодаря этому вы можете заправить картридж любым вкусом по вашему желанию. И еще одним немаловажным моментом является то, что поды заряжаются невероятно быстро. Многие модели тратят на зарядку 15-20 минут, в отличие от букс-модов, которым для полной зарядки может потребоваться несколько часов и желательно заряжать аккумуляторы в специальном зарядном устройстве. Кстати, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео и подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки есть под видео в описании. Из всех вышесказанных фактов можно с уверенностью сказать, что в 2020 году мы увидим еще больше разнообразных подсистем. Есть много шансов увидеть системы со сменными аккумуляторами и настраиваемой мощностью. Также мы уже видели поды, на которые можно установить специальную проставку и накрутить атомайзер с 510 коннектором. Можно предположить, что рынок и далее будет развиваться в этом направлении, и мы увидим больше подсистем с расширенным функционалом и возможностями, которые позволят серить грань между обычным бокс-модом. Также можно предположить, что все больше производителей будут устанавливать свои устройства Bluetooth-модули для соединения и взаимодействия со смартфоном. Такой подход позволит удобно настраивать устройство и отслеживать различную статистику, оставляя устройство относительно компактным. Ведь в таком случае в девайс не обязательно устанавливать дисплей и кнопки регулировки. Но не нужно бояться нововведений, если вы ни разу не пробовали подсистемы, то мы вам рекомендуем это сделать. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет NetBuy и до встречи на нашем канале.